Добрый день. Итак, вы определились с тем, что вы хотите стать социальным предпринимателем, вы понимаете, что такое социальное предпринимательство и готовы ринуться в бой. Что для этого нужно делать? Для этого нужно понять и найти, собственно говоря, ту бизнес-идею, то и социальную идею, с которой вы хотите работать. Поэтому в этом блоке мы поговорим именно об этом. Как найти социально предпринимательскую идею для вашего проекта и как понять, чем бы вы могли и хотели заниматься. По сути, есть два подхода к тому, чтобы определиться с тем, как вы будете работать. Это либо трудоустройство, либо это специальные сервисы. Как вы понимаете, социальное предпринимательство ориентировано на социально защищенные категории населения, и оно меняет качество жизни именно для этих категорий населения. И в этом плане вы либо трудоустраиваете эти категории населения, либо предоставляете специальные сервисы, которые существенно улучшают качество жизни этих категорий населения. Рассмотрим ключевые примеры, как это может быть и что это такое. Смотрите, здесь это примеры тех существующих уже социально-предпринимательских бизнесов, которые решают проблемы трудоустройства данной целевой аудитории. То есть, например, есть компания «Веселый войлок», чья целевая аудитория – это матери с детьми. Что они делают? Они… То есть это многодетные мамы которые собственно из малообеспеченных семей то есть там проблематика она достаточно серьезная то есть что они делают они изготавливают разные поделки по тем материалам тем эскизам рисунков которые делает художник из этого веселого войлока и дальше они все это дают веселому войлоку и веселый войлок это реализует продает на рынке то есть И, соответственно, за счет этого мама получают денежные средства и могут обеспечивать свою семью. Понятная целевая аудитория, понятная бизнес-модель. Второй пример. Ход бред китчен если веселый войлок, это российский пример. Хот-бред-китчен – это не наш пример, иностранный. Булочная в Нью-Йорке открыта, пекарня. Что они делают? Их целевая аудитория – это женщины-мигрантки с низким уровнем дохода. Соответственно, они берут их на работу, и внутри этой пекарни они предоставляют этим женщинам ряд сервисов. Какие это сервисы? Это обучение, причем это обучение английскому языку, это обучение основам ведения бизнеса, это обучение тому, как развиваться и управлять пекарнями. И исходя из этого, по сути, возникает такая пекарня-бизнес-инкубатор, куда эти женщины заходят, они начинают работать, дальше они осваивают новые навыки профессиональные, и, по сути, они дорастают до директора такой пекарни, либо до главного повара такой пекарни, главного кондитера такой пекарни. И вот на сегодняшний день, например, уже открыто 19 таких пекарен по Нью-Йорку. Опять же вопрос в том, что есть конкретно выбранная целевая аудитория, мы понимаем, кто это, и мы на базе вот этой вот целевой аудитории разворачиваем бизнес по трудоустройству этой целевой аудитории. И еще очень важная вещь здесь, ее надо отметить, это то, что социальный предприниматель, как мы с вами проговаривали, он ориентирован на вообще изменение ситуации для этой целевой аудитории, поэтому... В нашем случае и веселые войлок, и, например, Hot Bread Kitchen, и все последующие примеры, они не останавливаются на том, чтобы трудоустроить 10, 15, 20 представителей своей целевой аудитории. Они ориентированы на масштабирование, и они прикладывают все усилия для того, чтобы эта модель, которую они предлагают, максимально широко работала в их странах и, в принципе, в целом масштабировалась на мир. С точки зрения масштабирования мы можем привести пример компании-специалисты, целевой аудитории которых являются люди с аутизмом. Что они сделали? Они э, разро... открыли консалтинговую компанию, это датская компания, в которой работают люди с аутизмом. И эта датская компания, она занимается тестированием программного обеспечения. В их пар... Пар... клиентах и партнерами их являются комп... такие компании, как SAP Microsoft, Intel. И, соответственно, компания-специалисты, она оказывать консультационные услуги по тестированию программного обеспечения. Но работают в этой компании преимущественное, преимущественное число сотрудников – это как раз люди с аутизмом. Таким образом решается эта проблема. При этом эта компания ставит своей целью трудоустроить миллион, создать миллион рабочих мест для людей, страдающих аутизмом. При этом вот этой компанией были вдохновлены и другие лидеры социальных изменений в других странах. И, Например, есть примеры аналогичного бизнеса в Бельгии, я напомню, что это бизнес датский, есть примеры аналогичного бизнеса в Германии, и мы сейчас наблюдаем еще проекты, которые начинают запускаться в России. Это очень здорово, что у нас тоже в России возникнут такого рода примеры, где тоже аутисты смогут работать. Следующий пример, который мы с вами рассмотрим – «Троса». Это компания, которая ориентирована на людей с зависимостями, которые решили от этих зависимостей избавиться. То есть, например, это люди с наркотическими зависимостями, с алкоголическими зависимостями и, и, и, и так далее. «Тросы» – это компания, которая находится в городе Дарем. Это небольшой город в Соединенных Штатах Америки. И, по сути, что она делает, что она предлагает? Она предлагает 2-4-летнюю программу реабилитации для вот этих вот людей, но при этом внутри этой программы реабилитации она предлагает систему обучения, систему наставничества, профессионального развития и в том числе бизнес, развитие бизнес-навыков при необходимости их подопечных. Плюс вы помните, что это реабилитационная программа, поэтому там достаточно большой кусок. Это кусок, связанный с психолого-педагогическим сопровождением вот, этих вот, вот этой целевой аудитории, этих людей с зависимостями. То есть, по сути, основная задача и цель Тросы это помочь этим людям вернуться в общество, когда они выпали. Ну и, собственно, по сути, в данном случае цель социального предпринимателя, когда он трудоустраивает вот эти целевые группы, это помочь этим людям быть принятыми обществом как профессионалами, а не просто быть маргинализированными слоями населения. Итак, возвращаемся к тросе. Таким образом, как выстроена бизнес-модель? У троса есть 8 типов бизнесов. Есть еще аналогичный, например, проект The Lain Street Foundation, который мы рассматривали в предыдущем блоке когда говорили о социальном предпринимательстве, там 12, например, типов бизнесов. У Троса есть 8 типов бизнесов, и вот каждый член коммуны, каждый участник этой реабилитационной программы, он проходит через все эти 8 типов бизнесов. И ключевая цель тросы, чтобы по выходу из этой программы реабилитационной человек владел как минимум тремя профессиями из этих типов бизнесов. Какие это типы бизнеса, например? Это грузоперевозки, это изготовление сувениров, это ремонт техники, это, опять же, там ремонт машин, там это сантехника, например, электрика. То есть вот такого рода вещи. Достаточно простые вещи, в которых эти люди могут работать. Но плюс еще понятно, что внутри этих бизнесов есть разные блоки. То есть, например, вы, если хотите, можете быть крутым сантехником, или если вы хотите, вы можете стать менеджером по продажам, или если вы хотите, вы можете стать директором, по сути, компании, или если вы хотите, вы можете запустить свой собственный бизнес, выходя из этой программы реабилитации. И, по сути, эта программа реабилитации этому тоже способствует. Поэтому это как раз вот пример, очень такой, очень яркий, интересный пример трудоустройства целевой аудитории. Такой получается, по сути, консорциум большого числа бизнесов, через которые проходят вот эти вот люди с зависимости. И через это, и плюс через психолого-педагогическое сопровождение, плюс через наставничество, они возвращаются к ну, нормальной жизни, к жизни в обществе. И мало того, что они возвращаются, они не живут там на пособии, они вполне себе являются профессионалами, могут заработать на кусок хлеба, иногда даже а, с икрой. И а, следующий, последний здесь пример, он очень а, интересный. Это м -м, целевая аудитория, которую взяли а, в этой компании. Это немецкая компания. К сожалению, я не знаю немецкий, поэтому я не могу сказать, как точно она называется. Но вот Куэрстаттенх. Она, она работает с людьми без определенного места жительства. Проще с бомжами. То есть, по сути, они взяли в качестве целевой своей целевой аудитории бомжей. И они работают, соответственно, с бомжами. Что они для этого делают и как они делают? В чем их бизнес? И в чем, собственно говоря, их заход к возвращению этих людей в общество? Их бизнес построен на том, что они организуют туристические маршруты, в которых работают вот эти вот люди без определенного места жительства. И эти люди показывают эти маршрут, то есть Берлин, с другой точки зрения. То есть, по сути, они показывают город глазами бомжа. То есть, неприглядный город, можно так сказать. То есть, город с изнанки. Вот. Это пользуется большим спросом, это пользуется большой популярностью, потому что Берлин достаточно проходимый город с точки зрения туризма. И поэтому бомжи там могут работать. При этом опять выстраивается психологическое сопровождение вот этих вот людей, выстраивается система наставничества к этим людям, выстраивается система их развития, помимо того, что там, эта компания делает все те же сервисы, которые делаются у нас, например. То есть это помощь в восстановлении документов, это там, не знаю, временное предоставление временного жилья, там убежища для того, чтобы они могли как-то прийти в себя. То есть помимо всех этих, фишка социальных предпринимателей в том, что они по сути сразу же вовлекают в экономический оборот этих людей, позволяя этим людям быть профессионалами, быть востребованными на рынке труда и готовя их к тому, что через какое-то время они могут выходить на открытый рынок и быть успешными именно на открытом рынке. Потому что здесь, конечно, мы сталкиваемся с большим количеством проблем. Итак, мы рассмотрели с вами вот пять примеров, как раз фокус — это трудоустройство целевой аудитории. То есть, как вы видите, любой бизнес, который здесь начинается, он сразу ориентируется на то, вот есть наша целевая аудитория, мы ее берем, мы ее трудоустраиваем, мы сразу же с ней работаем. То есть в отличие, например, от благотворительности, когда вы где-то денег заработали, потом сказали, да, нам интересно работать, например, с иммигрантами, или с бомжами, или с аутистами. И вы начинаете свои прибыли давать деньги туда, и там что-то происходит. В данном случае это как раз бизнес, который строится уже принципиально по другой бизнес-модели, но мы это рассмотрим с вами чуть позже. Итак, это трудоустройство целевой аудитории. Следующий слайд, он посвящен сервисам для целевой а, группы, опять же, для целевой аудитории. Здесь мы можем привести а, три, четыре таких а, наиболее ярких примера, а, которые есть. Первые три примера, как вы видите сверху вниз, Social Impact, GrameenBank и Kiva, это а, примеры, которые ориентированы на предпринимателей, по сути, на предпринимателей, на молодых предпринимателей, на предпринимателей из развивающихся стран. То есть на тех предпринимателей, у которых есть объективный дефицит в развитии предпринимательского дела, в масштабировании своего предпринимательского дела. И а, это примеры. Social Impact это пример сервисов в Германии. Gramin Bank это пример на Мухаммед Юнус, очень известный пример, соответственно, это Бангладеш. И Kiva это сервис, который крауд, займовый сервис который создан а, двумя ребятами из Соединенных Штатов Америки, который а, в основном ориентирован на предпринимателей из развивающихся стран с точки зрения того, чтобы они могли получать доступ к деньгам. Громинбанк — это тоже доступ к деньгам, это микрофинансирование, микрокредитование. И Social Impact — это тоже и доступ к деньгам, это и коворкинг, это и разные обучающие сервисы, которые предоставляются именно социальным предпринимателям в Берлине. То есть в чем суть этих примеров трех? Мы смотрим с вами, у нас есть целевая аудитория, и это предприниматели. И мы понимаем ключевую проблему предпринимателей, именно социальных предпринимателей или предпринимателей из развивающихся стран, И как раз предприниматель является очень мощным агентом экономического роста местного сообщества, и поэтому нам важно поддерживать их. И, соответственно, мы понимаем, что мы источником самозанятости, еще это очень важная вещь. И мы понимаем, что нам важно, соответственно, выстроить какую-то инфраструктуру, сервисы предоставить для этой целевой аудитории, которые позволяют им переходить на качественный иной уровень, повышать качество своей жизни и самостоятельно, опять же, двигаться и развиваться. Поэтому эти сервисы предоставляют, эти, вернее, эти организации предоставляют такие сервисы своей целевой аудитории, и за счет этих сервисов они смогут не разово решить проблему, а действительно выйти на другой качественный уровень и уже более э, существенно улучшить качество своей жизни. Наш российский пример — это «Лавка-лавка», достаточно известный. Он ориентирован на помощь фермерам, соответственно, на развитие фермеров. И в этом плане «Лавка-лавка» как раз предоставляет небольшим фермерским хозяйствам те сервисы, которые позволяют этим фермерским хозяйствам развиваться. То есть, по сути, это сбыт, помощь в сбыте, это помощь в экологических стандартах определенных, это помощь в открытии, собственно, дел, потому что они дают, могут предоставить франшизу. Плюс еще у них свой, свой небольшой займовый фонд существует, опять же, который они могут давать. То есть, по сути, такие комплексные продукты, которые ориентированы на начинающих фермеров. Вот четыре примера сервисов, которые выстроены для целевых аудиторий. В этих э, случаях мы опять же с вами видим, есть целевая аудитория, есть сервис. Сервис не решает разовую проблему этой целевой аудитории, а он, по сути, переводит ее на качественный иной уровень, где они могут существенно изменить качество своей жизни, качество своей работы и, соответственно, достичь того, того социального воздействия, на которое они ориентируются. Каким образом искать вот эти вот идеи для трудоустройства? И каким образом искать идеи, опять же, для сервиса? Поговорим о трудоустройстве. Итак, смотрите, мы с вами видим нашу целевую аудиторию. У нашей целевой аудитории всегда есть сильные стороны и слабые стороны. На сильной стороне мы смотрим, какой продукт или услугу мы можем сделать на сильной стороне, что будет максимально капитализировано на рынке. То есть, например, мы смотрим, что это аутисты, и в данном случае максимальная капитализация – это создание, как раз создание вот таких вот консалтинговых структур, при работе с большими данными, где они аутисты как раз здесь очень сильны. Если мы, например, посмотрим на людей с ментальной инвалидностью, то, как правило, говорят, что они очень хорошо могут выполнять монотонную такую вот работу, повторяющуюся. Поэтому это шикарная сильная сторона. И эта сильная сторона, например, очень сильно востребована в клининговых разных проектах, клининговых услугах. Поэтому это может быть здесь использовано. Если мы с вами посмотрим на пример, который про бомжей, да, опять же сильная сторона, знание другого города, исходя из этого, на этом знании, плюс на тренде того, что много туристов, просто создается продукт. То есть это не тривиальная задачка, она требует обсуждения мозговых штурмов, но тем не менее она важна. И в этом плане вы выбираете сильную сторону, на сильной стороне вы формируете продукт или услугу, и, соответственно, за счет этого формируется ваше конкурентное преимущество. Однако у каждой нашей целевой аудитории, иначе бы мы с ней не работали, есть и слабая сторона. И мы, исходя из этого, на слабой стороне должны сделать компенсационный механизм. И опять же, я вам об этом говорил, то есть какие компенсационные механизмы сделаны для аутистов, например, да, это психологическое сопровождение, это работа с работодателями по поводу того, как работать с аутистами, как с целевой аудиторией, как с рабочей силой. Если это проекты ориентированы вот на людей с зависимости, например, то там тоже очень мощное психологическое сопровождение выстроено. То есть всегда, по сути, здесь выстроено мощное психологическое сопровождение для того, чтобы ваша целевая аудитория чувствовала себя адекватно, хорошо, и вы с ней работаете по ее вхождению вот в этот вот рынок, в открытый рынок. И вам необходимо здесь прорабатывать компенсационные механизмы для снижения рисков проекта. Потому что, например, если вы взяли человека, а с ним что-то случилось, то вы, скорее всего, не сделаете это в срок, в дедлайн, да, соответственно, провалите заказ, соответственно, пострадает ваша репутация, соответственно, сами никто больше работать не будет. Вот эта технология поиска идей при трудоустройстве. То есть сильная сторона – продукт, получается, или услуга, и это, по сути, нам дает конкурентные преимущества. Слабая сторона – формируем компенсационный механизм, что дает снижение рисков проекта. Ну Вот пример да, по специалистам, например. Сильная сторона аутистов – высокая концентрация внимания, соответственно, что можно сделать? Услуги по тестированию IT-продуктов, конкурентные преимущества – безошибочная и быстрая работа по тестированию. Слабая сторона – ограниченность социальных навыков, соответственно, есть довольно длительный отбор на работу, 6 месяцев, плюс есть личные коучи. Это приводит к снижению рисков проекта. То есть, таким родом, такого рода вот, картинки вы должны делать при анализе своих Идей. Когда вы нашли целевую аудиторию, дальше вы должны сделать такую картинку. Мы с вами рассмотрели, как мы ищем идеи для трудоустройства. Сейчас посмотрим, как мы ищем идеи для сервиса. Смотрите, с точки зрения сервиса вы смотрите на слабую сторону вашей целевой группы. И, исходя из этого, вы формируете некий продукт или услугу для этой целевой группы. И на этом у вас формируется рынок. Сильная сторона целевой группы, на ней формируются те параметры продукта и услуги, которые дают конкурентные преимущества, опять же, для развития вот этой вот целевой группы. То есть что ее делает сильнее? Сейчас мы с вами посмотрим пример. Смотрите, например, кива, то есть слабая сторона. Это отсутствие ресурса для развития у предпринимателей в развивающихся странах. Соответственно, тот продукт, который мы предлагаем, это микрозаймы. И, соответственно, они идут вот на рынок на предпринимателей. И а, сильная сторона у нашей целевой аудитории, опять же, это желание развиваться, желание развивать свой бизнес. А, опять же, яркие истории, они хорошо пишут, они очень хорошо презентуются, поэтому это интересно. И мы формируем с вами онлайн-платформу, то есть это качество, это по сути, как мы продвигаем наш продукт. А, схему предоставления этого сервиса, да? то есть микрозаймы через онлайн-платформу. И, соответственно, что у нас получается, это вовлечение в проект людей со всего мира. То есть мы делаем вот такой вот крауд займовую платформу. То есть таким образом у нас формируются как раз а, сервисы. То есть еще раз, смотрите, если мы вернемся, то есть мы смотрим слабую сторону, на слабой стороне у нас а, возникает продукт, который снимает эту слабую сторону, и на сильной стороне мы формируем еще параметры этого продукта, то есть а, которые дают нам конкурентные преимущества. То есть как этот продукт может быть максимально масштабирован еще для вот этой вот целевой аудитории, как он может быть максимально востребован, как он может привлекать максимальное количество людей для использования этого продукта. Смотрите, мы с вами рассмотрели критерии. Вот трудоустройство поиск идей, вот идеи, сервис поиск идеи. Теперь, что еще важно? Социальная значимость проекта. Собственно говоря, почему нам важна социальная значимость проекта в идее еще? Ее постоянно важно показывать. Вы не строите классический бизнес, вы строите социальные, социальные предприятия, вы двигаетесь как социальный предприниматель. И поэтому для вас социальность при прочих равных условиях является конкурентным преимуществом. И это важно показывать но только при прочих равных условиях. Все равно, когда к вам приходит клиент, и у вас что-то покупает, он покупает продукт или услугу, потому что она качественная, она стоит по рынку, или может быть выше рынка, но она качественная, и он поэтому покупает. Но при этом он понимает, что если он заказывает у вас этот продукт или услугу, он еще вкладывает в общество, он вкладывает в развитие той целевой аудитории, с которой вы работаете. Это первая вещь. И плюс еще социальность, она дает вам возможность привлекать дополнительные ресурсы через благотворительность, через грантовые какие-то программы. Почему? Потому что вы выстраиваете компенсационные механизмы. И вот на эти компенсационные механизмы вы можете привлекать дополнительные ресурсы, дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы ваш проект, он не только зарабатывал, но еще и мог привлекать финансовые ресурсы, а благотворительные, грантовые, субсидии, субсидийные средства на компенсационный механизм и как раз, опять же, на рост вашего рынка, э, на рост вашего бизнеса, вернее, для того, чтобы вы могли выходить на, э, и расширять вашу целевую аудиторию, и втягивать большее количество. То есть создавать ваш бизнес, в котором работают не там 3 человека, а 30 человек, потом 300 человек. То есть, например, есть такие примеры, вот как раз специалисты, которые хотят создать миллион рабочих мест. И это очень э, такая амбициозная идея. Но они все делают для того, чтобы двигаться туда, и они уже создали довольно большое количество мест рабочих. И плюс еще этими примерами вдохновляются другие бизнесы, которые также создают аналогичные рабочие места для аутистов. Поэтому это важно, это позволяет как раз, социальность позволяет вам привлекать те ресурсы, которые вы бы никогда не привлекли, если бы вы были классическим бизнесом.